Сегодня мы видим, как заустали до да, он сдались он, да, одиозные до да, он, бандеровцы, нацики, шайданы, ну так скажем, сатанизм дон. Да, и они сдались, мучились сами, мучили до да, мирных населений, раненых. Это Абсолютно непонятная ситуация, да. Ну, еще остаются те, да, он. их, не, да, единомышленники, да, он. которые якобы воюют, защищают Украину. Народ украинский, да. Народ украинский, Украину защищает наш президент. Владимир Владимирович Путин больше всех украинцев, и это доказательство да он Азовсталь в том числе. Да он. Я очень прошу тех, кто сегодня сопротивляется ДООН да на севере, Донецкий ДООН, да Лисичанский ДООН, да вокруг этих населенных пунктов, чтобы они додумались, додумались, он да, и сложили руры, пока их не загнали угол, пока их не уничтожили, не уничтожили да.